Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян. И сегодня я записываю новый ролик о такой компании, как Wiltcom. Это обучающая платформа, которая платит свои деньги своим ученикам. Как правильно зарегистрироваться на нашей платформе? Вводите свое фамилию, имя обязательно, логин, почту, ссылка на соцсеть. Показываю где берете ссылку, нажимаете на «Моя страничка» и копируете вот эту ссылку и вставляете. Потому что у меня партнеры неправильно есть, ставили свою соцсеть. Вставляете обязательно «Пайер-кошелек», так как здесь на платформе привязан «Пайер-кошелек». Деньги идут инстантом. Деньги на платформе не хранятся. Они сразу же летят к вам на «Пайер-кошелек». Пароль, пароль. Обязательно смотрите, кто вас пригласил. И только тогда нажимаете «Я согласен» и «Зарегистрироваться». После регистрации вам открывается вот такой кабинет. Сейчас я зайду в свой кабинет, авторизируюсь. И уже в кабинете более подробно вам расскажу. Чуть зависли, но ничего страшного. Сейчас отвиснем. Угу. Вот открылся вот такой кабинет. Здесь здесь вы можете посмотреть все ролики обучающие как оплатить пакет инструкция по платформе маркетинг план подробно очень и есть канкулятор а сколько вы можете здесь заработать на этой платформе не прилагая никаких больших усилий значит здесь могу значит с чего начну это мои рефералы вот здесь все Полностью показаны все рефералы. У меня вторая и третья страничка. Дальше движение ваших денежных средств. Вот они все. Денежные средства у вас отображаются. У меня 14 страниц. На каждой странице 20 выплат. Вот и посмотрите. Сейчас покажу вам, сколько у меня уже заработано денег вот он мой логин ольга арзуманян леди 1 и заработано смотрите какая сумма Я, это шикарно а почему я открыла в скайпе, это мне спонсор. Так как здесь у нас в кабинете не отображается, сколько ты заработал. Отображается у твоего спонсора. Поэтому, ничего не скрывая, сразу показываю по поводу денег. Летят на паер кошелек. Смотрите, 990 рублей выплата с вэлтком. 990 рублей выплата с Велтком. Ну, а теперь я вам хочу показать, какие есть пакеты. Обучающие пакеты. Обучающие пакеты. Здесь есть пакет номер один. Он моя команда и я. Мы купили только первый пакет. Он стоит 1000 рублей. Ну а остальные по желанию, конечно. Здесь в каждом пакете есть обучающее видео. Здесь, ну, ребята, ну просто молодцы, админам респект. Они умнички. Здесь настолько все подробно. Здесь просто рай для тех, кто пришел в бизнес. Ребята, обучение здесь классное. Обучают ребята плоть от А до Я. Как правильно вести переговоры в соцсетях, как правильно вести переговоры в скайпе, как правильно оформлять свою страничку в соцсети, как правильно писать посты, как правильно оформить YouTube канал, как его развить. И все так, и от, я же говорю, от а до я. Здесь те, кто не умеет приглашать, ребята, это для вас просто рай. Заходите, это вы научитесь. И те, кто теряет без конца деньги, ходят из проекта в проект, а приглашать не умеют, а не научились. Ребята, заходите, 1000 рублей это не такая большая сумма. И вы начнете обучаться и плюс еще получать по спиральному маркетингу. Спиральный маркетинг здесь можете посмотреть. У меня куплен один пакет, вот он, в спиральном маркетинге. Я его покупала и получила я по 25 рублей 30, сначала 1, 31 перевод по 25 рублей, и второй перевод я получила 79 переводов по 25 рублей. Это все по спиральному маркетингу. Итак, теперь опять следующая очередь моя подойдет. Я там 100 с чем-то получу переводов по спиральному маркетингу. Плюс здесь что хочу еще, какая фишка. Здесь есть реклама. Где, например, вот у меня мой основной, где я работаю, это мой LS клуб И здесь вы можете, есть рекламная площадка. Вот я здесь купила клона за 500 рублей. И я поставила свою рекламу на свой LS клуб Вот посмотрите, 81 клик и просмотров, 7339 человек просмотрели. Это просто ну, рай для тех, кто ребята не умеют приглашать, тех, кто не умеет вести свой бизнес. Еще хочу показать, что, какую фишку сделали нам наши админы. Вчера стартовала площадка с, мар... с матрицей. Конечно, мы зашли, и я, я и команда, мы купили первый пакет. Рассказываю маркетинг. Для тех, кто умеет приглашать, ребята, это просто рай. Первый партнер, который становится, здесь матрица всего два человека. Первый партнер, когда становится к вам, вы получаете 1000 рублей сразу на Pair кошелек. Я вам показала 990 рублей перевод. Второй партнер... Тоже идет на реинвест. Третий партнер. Опять вы получаете тысячу рублей на свой ПАЭР-кошелек. Четвертый реинвест. И так до бесконечности, ребята. До бесконечности. Это просто рай. Ну и еще у нас такая фишка. Партнерка. Здесь можно зарабатывать на нашем, нашей платформе без вложений. Вы можете зарегистрироваться и приглашать партнеров, которые будут оплачивать за обучение 1000 а, рублей и 50% будет идти вам на кошелек. А, это рефералка здесь 500 рублей, значит, 250 рублей будет идти на, на развитие платформы, а 250 вам на кошелек. Вот так вы можете собрать деньги на этой платформе и зайти на обучающие, э -э обучающие э -э уроки, купить пакет обучающих уроков и обучаться. Что хочу еще показать. Значит, есть официальная группа. Вы можете зайти в официальную группу и посмотреть. 7702 партнера здесь наших. Здесь вы можете все ролики, все наши обновления, все новости, полностью все. Мы официальная э, э, платформа, поэтому... Здесь нет никаких претензий о том, что будет работать. Да, будет она работать и очень долго. Плюс у нас есть э, чат. Чат у нас с админами. Поэтому всегда вы можете задать вопрос. И у нас админы всегда ответят. Они круглые сутки на связи. Ну, что еще хочу вам, ребята, сказать по этому, значит, вроде бы все рассказала. Да, промо-материалы у нас есть. Здесь у нас есть хорошие баннеры, которые можно размещать. Вот как правильно разместить, вы можете этот ролик скачать для рекламы. Ссылочки для... после того, как вы зарегистрируетесь, вот они ваши ссылочки для привлечения рефералов. Значит, это ваша ссылка на лейдинг. Вот она, на главную страницу, на страницу регистрации, на страницу матрицу, на страницу спираль. Значит, я всегда оставляю ссылку на страницу регистрации. Ну и на этом... Я с вами прощаюсь. До новых встреч на моем канале. Ссылочка для регистрации будет под моим роликом. Не забудьте подписаться на мой канал, лайкнуть и написать комментарии. Жду вас в своей команде.